Привет! Это и твоя единственная концовка. Я на протяжении многих стримов создавала иллюзию, что ты можешь выйти на славию. Но, похуй все вам. Если бы я был казуалом, как вы, я мог бы на первом стриме выйти на кого захочу. Правильно? Потому что, ну открыл бы. гайды, руты. И прочие хуюты. Фу, аж противно даже, блин, звучит слова, эти вот эти вот слова гайд, рут Аж противно, как будто. Как будто, я не знаю. Когда произнес, хочется хочется рот с мылом помыть. Хуже мата.